Механизм диссоциации хлора водорода. Связь между атомами водорода и хлора не ионная, а ковалентная. Однако связь это сильно полярная. Общая электронная пара смещена в сторону хлора. При растворении кислоты в воде диполи воды своими отрицательно заряженными полюсами притягиваются к атому водорода, а положительно заряженными полюсами к атому хлора. В результате связь между водородом и хлором разрывается, и молекулы кислоты распадаются на ионы.